Февраля 2022 года республика существенно увеличила долю золота в структуре экспорта. С января по март Узбекистан продал за рубеж золото на сумму 2,9 миллиарда долларов США, в основном в страны дальнего зарубежья. На продаже драгметалла в этот период пришлось 52% от общего экспорта. Узбекистан сократил свои золотые запасы на 22 тонны до 339 тонн, самый низкий уровень золотых резервов в декабре 2020 года.